Ассовойна, да, вы сказали, что оно не продает, она не подает время. Но с другой стороны, если мы посмотрим структуру, да, куда входят все войны, ну, я имею в виду государственные должности, да, там, да. и все прочее, они все привязаны к времени, они все работают, допустим, мотят. Нет, да, нет. Это только вот верха, да, нет. А обычные служащие, они все работают. Кто еще сказал, что они имеют отношение к костюмам? Ну, я понимаю, что нет, нет. Конечно же, нет. Та те же, же милиция, те же там полиции, все прочее. Кто у нет. нас в милиции, ну, полиция сейчас ну, сейчас в полиции сейчас да Ну конечно, дело в том, что вопрос кому служит, как у нас сейчас в наше, в наше время, все эти структуры возглавляют как раз купцы, нет, это которые как раз очень не хотят, чтобы нет. время им продавали. Потому что чем больше они купят времени, тем сильнее будет их каста. Поэтому они заставляют всех жить от и до, включая и жизнь. жизни. А воин никогда в жизни на купца работать не будет. Если воин чувствует себя воином, он никогда на купца работать не будет. А если уж сложились обстоятельства так, что он вынужден работать на купца, то. Через некоторое время он сделает так, что это еще спорный вопрос, кто на кого работает. Если он, конечно, осознает себя воином и поставил на себя место. Я говорю так, как должно быть, так, как происходит сейчас, но, конечно же, не демонстрирует победу воинской касты. Воины продают время. Даже рожденные воины продают время. Потому что в последнее время... В касте воинов начало рождаться очень много женщин. Происходит небольшой конфликт, который как раз является предметом игры, предметом естественного отбора, Нужно заложить новый алгоритм, может ли женщина быть воином. А для этого она должна пройти через определенную серию препятствий. Прежде всего, препятствия связаны с ее физиологией и культурным социумом, который говорит о том, что женщина стоит за мужем, с мужем в патриархальном обществе или нет. Да. Конечно, да. Конечно, да. На самом деле, что бы там ни говорили, женщина выходит за муж. За мужа она идет. И э, в этом смысле ей очень сложно быть воин, особенно если за мужа она вышла, не пойми за кого. Совсем не за воин. И вот для того, чтобы наработался алгоритм мужа для женщины выступать в качестве воина может ли она достигать результатов в касте воина она должна пройти следующие этапы проверки правильно выбирать себе мужа как минимум в своей касты а если не получается у нее найти не своей касты то согласиться со своим одиночеством И не пытаться выскочить а вы за кого. с одной стороны со второй стороны она должна на этом уровне сказать, что она может управлять своим временем сама, не надеясь на патриархальное общество. Отсюда проблема, большая проблема для женщин, как бы сохранить свое право в воинской касте, выиграть в этой битве, еще и не забывать про свои естественные физиологические потребности, как то материнский инстинкт. Сейчас как раз происходит игра стремлений в этом вопросе. Справимся? Значит будет записан алгоритм, могут женщины быть включены в воинскую касту. Мужчины в купеческую касту уходят добровольно. В последнее время очень часто они уходят добровольно. Это тоже была провокация, к сожалению, никто не видел. Были несколько проверок, да, когда мужчинам был предложен вариант удержаться в воинской касте или все-таки компенсировать себе провалы, переходя в купеческую, то есть продав свое время, и они пошли на это кто-то по душевной малости, кто-то по большому количеству обязательств семью кормить надо, ну, то есть, каждый, каждый по-своему, да? но, тем не менее, добровольно ушли в купеческую касту, добровольно, их никто не имеет права остановить. И выяснилось так, что на боевом посту остались в основном женщины, факты, да? и в последнее время стало все больше и больше любовь. женщин, которые идут и там, и здесь выдерживают, и там выдерживают, и работают, и дети, и еще как-то, и бизнес делают. Да? То есть все больше и больше женщин стало выполнять эти именно мужские обязанности, именно воинской касте. Много женщин стало ученых, много женщин стало в властных структурах. То есть ситуация показывает, что, может быть, пора и на дам посмотреть в этом качестве. Но прежде чем дамы на всех основаниях пойдут в воинскую касту, они должны пройти эту проверку, проверку напшились. Я вам дала универсальный алгоритм не проиграть, не продавать свое время. Делать что хотите, только время не продавать. Потому что именно по этому фактору фиксируется ваш время, или проигрыш. Ты имеешь право продать свое время только правителю, кому у тебя есть обязательства и прямой, прямой контракт, то есть прямая клятва, данное ему. Но купцу и другому, и уж тем более земледельцу ты свое время продавать, имеешь права. Потому что время это цена вопроса, кто обладает резервом времени, тот обладает и правом, в этом правом на будущее.